Меня зовут Дмитрий Демушкин, касаемо моего процесса. Сейчас уже был по существу процесс, я вам расскажу, что сегодня происходило. К сожалению, судьи не хотят позориться и сделали этот процесс закрытым. Хотя для, УПК, для этого нет ни одного основания. А, ну, собственно, расскажу в двух словах. Основание для закрытого суда является наличие государственной тайны в деле, преступление сексуального характера, там, ну, преимущественно несовершеннолетних там, педофилии и так далее. Ну и наличие несовершеннолетних потерпевших. Да? Потерпевших у меня нет вообще. У меня потерпевшей стороной Российская Федерация признана. Вот. Несовершеннолетних ну, вообще нету, Насильственных действий тоже никаких нету. Ну и гостайны тоже ее в, этом, в картинке в соцсети. Там с русского марша найти тяжело. Хотя все можно при желании. Так вот, на первом заседании мы подали а -а -а, ходатайство о том, чтобы процесс сделать открытым. И судья его снова отклонила, сказал, что нет, процесс у нас будет теперь закрыт. И мы сразу обжаловали это в московском городском суде, подали через нее жалобу о том, чтобы заседание открыть. И адвокаты говорят, что 100% мы заседание откроем, потому как оснований нет, есть комментарий пленума и верховного суда есть юридически четкая практика что заседание всегда открывается когда нету на то основания его закрывать но в нашем деле могут быть нюансы поэтому сто процентов то что говорят адвокаты мы посмотрим с вами жизнь далее в связи с тем что нам не дают а, правозащитникам и сми входить в суд я попытался это заседание записать то есть я понял с диктофон как известно в суде не требуется разрешение судьи записи судебного заседания на диктофон В связи с тем что адвокаты а, и обвиняемые могут это прослушивать изучать и писать какие-то и жалобы с этой информацией, которая озвучивается то есть я вам хочу заметить даже разрешение судьи не требуется для этого но это опять же не наш нагадинский суд судья потребовала сделала мне замечание потребовала выключить диктофон и сказала ничего записывать здесь нельзя вот, соответственно у нас нету запись далее все с моих слов поэтому против верьте мне на слово если эти вот, ну хотел сказать гады боятся и не хотят это открывать ну тогда что делать вам верьте на слово я единственный кто об этом может сказать потому что от прокуратуры ничего не дождешься сегодня для них был разгромный плохой день а, и самое главное, сюрприз нас ждал, что они сегодня повезли в суд эксперта того самого чуда чувашского эксперта, который заявил, что вот он сделал чудо-экспертизу. Ну, первое. Ну, Это же женщина. Выходит, там, и выходит. она признала, что Дмитрий Демушкин у нее профильный клиент. Что УД Братеева, какого года Москвы, Следственный комитет. И все силовые ведомства делают экспертизу по Демушкину только у нее. Видимо, она настолько классный специалист, что со всей России, невзирая на территориальную подсудность, блин, с Москвы все ломятся в Чувашу. Я вам расскажу почему. Потому что московские эксперты, как ни странно, дрожат, блин, своими дипломами. Я эту херню не делают. Я вам позже скажу. У нас есть информация, которую мы пока доказать не можем, что экспертиза в Москве проводилась, но дала не тот результат, который нужен был ФСБ следствию. Поэтому появилось чудо-чувашские эксперты, которые все быстро оформили. Ну, я вам потом расскажу, откуда я это взял. Это адвокат мой выявил, там, в признаках в деле это есть. Там полгода паузы. То есть они там экспертизы где-то заказывали, но мы просто не знаем результаты. Ну, по сути, он, наверное, был неудачный, если его нет. И второй момент оказался убийственным для обвинения. Эксперт сделал обвинительное заключение не по той фразе, по которой ее попросил следователь. То есть следователь дал ей поручение провести экспертизу по такому-то высказыванию, которое фигурировало в баннере. Баннер, напоминаю, я его не сделал, не высказал, это просто фотообзор, был с русского марша. А эксперт сделал заключение по другому высказыванию, не по тому, по которому дал следователь. В обвинении у нас одна фраза. поручение следователя сделать экспертизу в этой же фразе, а экспертизу у нас не по этой фразе. Эту фразу, целиком длинную, сократили ровно вдвое. Эксперт на протяжении двух часов так и не смог объяснить судье и сотруднику прокуратуры, с какого рожна он не выполнил поручение следователя, а сделал лишь по половине фразы Не упомянув вторую половину вообще А в обвинении у нас именно полностью эта фраза В итоге, как вы понимаете, согласно УПК нам эксперту и вопросы задавать никакие смысла не имело Потому как нет предмета экспертизы для изучения в рамках данного уголовного дела но эксперт пошла еще дальше и заявила, что она не может дать определение словом «русский». Вы не ослышались, она это повторила 50 раз. Это спросила судья, я, адвокат, представитель прокуратуры. Она в рамках судебного процесса не может дать определение, что такое есть «русский». Понимаете, да? То есть получается, что чувашский эксперт сделал заключение, что лозунг в деле России и русскую власть ущемляет группу нерусские, потому что славит и выпячивает русских. Но что такое русский, она не знает. То есть это биологическое понятие или это там русскоязычные просто там культура, менталитет там все граждане. То есть она вот это вот стоит чувашка, чувашка, чувашка, и говорит, да, я не знаю, я не могу дать определение. Ну после этого напрашивать ее, в принципе уже не было смысла ни о чем, вообще ни о чем, потому что, но ну смотрите, в деле нет вообще ни, упоминания не русских, в деле нет никакого разжигания розы, нет там бей не русских там или бей там. Там чувашей там мордву, там не знаю татар там немцев там финнов вообще нет только русские есть упоминания. а соответственно все выводы эксперта они такие знаете умозаключительные что наверное, вот это вот русская власть там что такое русский правда я говорю, опять же она не знает она ущемляет группу граждан которым можно в целом обе как не русские потому что не русские противопоставляются русским как бы она считает это противоположность поэтому вот можно прикнуть но я задаю тоже тоже вопрос такой баннер защитим права трудящихся он г ущемляет группу граждан по принципу тунеяц. ведь вы же трудящихся выделяете в отдельную группу ну и собственно получается что да то есть тунеядцы тоже ущемлены далее я подарила подарок своей маме, но при этом маме, я подчеркнула, я ущемила интересы папы, брата, друзей, я же им не подарила. Эксперт говорит, да, но после этого уже все улыбались. То есть, если так рассуждать, то фактически получается, что что бы вы ни сказали, вас можно посадить. Ну, если экспертизу сделают по тому высказыванию, по которому вас интересует, потому что они еще и сделали по другому высказыванию, поэтому... Ну, вообще, обвинению не повезло тут. Хотя, ну, выкрутит, сейчас что-нибудь придумают. Сейчас уж сотрудники МВД и ФСБ побежали туда, что-то придумали срочно. И в заключение, у нас сегодня повезли свидетели обвинения. И первого мы допрашивали Георгия Боровикова, небезызвестного, который был выгнан с русски Вот за де деятельность несовместимую со званием соратника, выгнан недогласно создал потом свое движение ну и позже был посажен на 7,5 лет, по-моему и сегодня он был этапирован с республики Коми его повезли специально с Коми чтобы зачитать его показания скажу сразу, что свидетелей у нас 15 обвинения и все они для дела незначимы, потому как собственно 14 из них просто говорят, что анкета а данная анкета, на которой был размещен этот фотообзор, принадлежит Дмитрию Демушкину и они со мной переписывались по ней но так как я не отрицаю наличие, что это моя анкета и более того я даже сверх того не отрицаю что этот фотообзор я лично выкладывал, собственно свидетелями противоречий у нас вообще не было с обвинением но один свидетель был интересен, 15 это Георгий Боровиков который давал крайне негативные оценки моей личности, но там ну, я не буду даже цитировать, там, полный балет там, ну, надо психиатрическую экспертизу назначать, то есть это прочитать, что Демушкин, там, внедорял, там, в органы власти, там, силовиков, своих каких-то агентов, там, пытался захватить власть, стать чиновником, ну, какой-то такой балет там, боевые отряды для штурма Кремля создавал. В общем, если это читать, там, ну, возникает сомнение вообще в этом умственном этих. Интеллектуальной полноценности какой-то, ну неважно, думаем. Ну пусть характеристика будет, там бог с ней. Там и так характеристика этих полно, там МВД предоставило. 10 раз привлекался, задерживался и так далее. Но Все они заводят Георгия Паровикова всего закованного в цепях И он опять шарашит залы и обвинения. Он говорит, что он не допрашивался в рамках уголовного дела Дмитрия Демушкин никаких показаний не давал в протоколе ну как же их оглашают и говорят, вот это же ваша подпись, вы же здесь вот это все заявили он говорит, да но следователь, это сотрудник который вписан, меня не допрашивал ко мне говорит, поехал сотрудник ФСБ и я в 8 часов в неформальной беседе с ним беседовал и действительно многое из этого ему рассказал, но не под протокол а подписал я какие-то там чистые листы и вот то, что он здесь сам потом написал, это, говорит, наполовину не соответствует действительности, а другую половину я действительно сказал, но это были мои личные суждения, не в протоколе. После этого судья объявила суд закрытым и распустила, ну, точнее, законченным и распустила всех свидетелей. Сказала, что в другой раз, ну, типа, нам надо всем отдохнуть. Ну, вот вы видите, какой судебный процесс. Но вы думаете, это помешает вынести обвинительный приговор? Я думаю, нет. Суд-то закрытый. Вот теперь вы понимаете, зачем и для чего в России идут закрытые суды. Когда вообще ничего нельзя слепить, и ничего нет, ни одного доказательства, то суд надо закрывать. Выносится обвинительное решение, прокуратура сделает заявление, что в полном объеме, была доказана вина Демушкина, людоеда, подонка, сволочь, убийцы, там ветеранов, голубей и бровячих собак. И все. это скупая фраза по службы расходится по всем СМИ. А что они там доказали? А кто это спросит у них? Да никто. Так бы правозащитники и СМИ могли посидеть в зале суда и сказать, постойте, минуточку, что же вы там доказали-то? А так не могут. Даже аудиозапись запретили вести. Понимаете? После этого, ну кому можно рассказать про суды в РФ? Ну, разве что как анекдот? Я вам, кстати, один могу рассказать. Встречаются две две судьи в зале. Одна из них смеется. Ее коллега спрашивает, что, говорит, случилось Да, говорит, анекдот рассказали Очень, говорит, смешной, хожу, смеюсь весь день Расскажи Не могу, я его только что экстремистским признал Вот это то же самое А теперь про мой суд-анекдот Егорова Глава Мосгорсуда ужинает вместе с Борщевским С представителем президента суда. судах Борщевский ее спрашивает Галя Неужели ты такая гадина? Сейчас ты знаешь, что процентов человек невиновен, ты его, ты его осудишь. Посадишь. Да нет, конечно. Дам условно. Так что ждем условно. А с моими 12 задержаниями за год условная тюрьма это абсолютно одинаковое понятие. Тебя тут же задержат на выходе. Скажут, что ты ругался матом в общественном месте. Я уже получал 8 суток за это, заругался матом. Или не повиновался сотрудникам полиции, которые попросили меня раздеться и станцевать. И, собственно, все. и все. можно ехать в солнечный Красноярский край или в Кемерово. Собственно, наслаждаться судебной системой Российской Федерации. И осторожно с баннерами «Защитим права трудящихся». Вообще ничьи права защищать нельзя. Вы автоматом ущемляете еще чьи-то права. А чьи, чувашский эксперт вам расскажет на суде. Слава России, мы победим!